Приветствую вас на канале Максима Черепанова В городе Краснодар. Сегодня у нас посещаем двухкомнатную квартиру во вторичном жилье. Микрорайон ЖК Московский, так и называется. Рядом улица Котлярова, рядом улица Солнечная, рядом улица Аверкеево. Квартира двухкомнатная, площадью 63 квадратных метров. Санузел раздельный, коридор просторный, порядка 7 квадратных метров с половиной есть место разместить вежу туалет, ванна, достаточно просторно, 4 квадратных метра, прямо входим у нас здесь 12 квадратных метров с половиной, комната, в комнате дом, квартира на две стороны дома, три, в окне все форточки открываются, все вверх и открываются, здесь у нас большая комната 19 квадратных метров практически 19 половиной большая установлена сплит-система пенсионер диван и здесь кухня кухня 14 квадратных метров встроенная мебель с выходом на балкон балкон большой длинный балкон большой длинный с видом на улицу солнечную на коттедже. Еще раз напомню, дом, квартира находится на шестом этаже.